чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. чук чук чу чу Чу-чу. Чу-чу. чу чу чук чук чу Сегодня Чуть. мы будем смотреть новое обновление, в котором добавили динамит э, Взрывчатку, которую можно заминировать любой предмет, как я только что заминировал мост. И потом взорвать его при помощи детонатора. Также добавили новый зачар, и еще что-то. Да? Все. Так, я открываю Это сейчас стол зачарований, и сейчас посмотрим, какой у нас ага. новый зачар. Ж... О, нет! БЛИН, зачем Я ЗАМЕНИЛ? О, все. Вот новый зачар, который как раз таки увеличивает силу стрел. Я беру обычный лук, который наносит в среднем 20 урона. И теперь этот зачар позволяет увеличить урон этого лука, да? Вы что там дюпаете, а? Ну? Хоп! И у меня вылетает сразу три стрелы. А первая стрела наносит 20 урона, как обычная, а вторые уже в два раза меньше. 9. Я, я попробую сейчас 3 далеко стрельнуть и посмотреть, будет у меня три стрелы или нет. А вот. а Даже не три, тут сразу четыре стреляют, вот я вижу. А Смотри, одна, одна, одна, одна обычная и три... 3... Да, а иногда три бывает таких, а иногда четыре. А вот. это, это как дробовик. Но да, типа вот одна наша стрела, 5. которой мы стреляем, а четыре еще дополнительные. Ну или три, как повезет. Готов? Три, два, один стреляю. Где-то 41 хп у меня а получается я нанес 59 урона, это потому что вот эти как раз таки синие стрелы, которые дополнительные, они э, у них урон меньше в два раза, типа вот обычная стрела наносит 20 урона без брони, а эти только 9, ну, ну или 10, Да мне интересно, для, для арбалетов работает? Да, говорю нет, на а арбалете, все. к сожалению, не работает, стрелы выпускаются, ну но они не засчитываются, вот генератор, мы хотим мороженое. Кстати, тут добавили еще мороженки вот у этого стенда. Я хочу провести безумный эксперимент, набрать тысячу мороженых, используя этот зачар, стрельнуть из лука и попробовать ваншотнуть тебя в изумрудной броне. Ура! 110 даже получилось, ну ладно. У тебя сейчас изумрудная броня, у меня лук, этот зачар и тысяча мороженых. Так, Кэтмен, ладно. Сколько урона? 25 Я донес тебе получается 75 урона в изумрудную броню. Изумрудная броня, это самая прочная броня. Так, а давай-ка я попробую, знаешь, что сделать? Чтоб тебя попробовать ваншотнуть, я попробую сейчас... Так, я сейчас спавню бесконечные алмазы и прокачиваю урон на максимальную нет, нет. Отойди, отойди, алмазник. Ой, блин, не потому попал. Огонь. Опа, на изумрудную броню я только что ваншотнул. Видите? У тебя была изумрудная броня. А у меня был этот зачар и тысяча мороженых. Ну да, тысяча мороженых все таки слишком много, мне кажется. Вот, допустим, у меня другой зачар, не этот самый крутой. Я только сколько нанесу. Смотрите, какой глич я нашел забавный у этого зачара. Как мы знаем, с помощью лука он, конечно, стреляет с стрелами. Когда мы бросаем, например, эндер пёрл, смотрите, там какая анимация... Кажется, вот как будто там 5 эндорперов. видите, вот смотрите, я его бросаю, ой, сейчас переверяется, вот, видите, там дополнительное что-то вылетает, это как будто бы стрелы, но их разработчики не удалили, типа куча андорперов бросаю, что ли, типа того, но они не работают. Так, давайте-ка мы сейчас более глубоко рассмотрим вот эти новые бомбочки, они мне они... краски да, больше всего нравятся. Они. Так, начнем с их функций. Во-первых, первая Ты функция это то, что человека? можно бросить их в игрока. Вы все облипли бомбами, видите? Эти бомбы может привязаться к игроку. И press F. Это сейчас вам надо нажать. Также можно не только использовать ее, чтобы вот так, просто взрывать игроков малоэффективно мало эффективно. можно еще подрывать, например, мостики калмазом или другие. Вот я, допустим, вот такой мостик построил. Ос. Так, я его вот снизу так задетонирую. Давайте. Так, вы не видите этот динамит, потому что я его внизу поставил. Ну, можно и наверху, принц Там полная армия изумрудников, алмазников. Нет. А я задетонировал мост, но они этого не знают. Давайте! Нападайте на меня! ха мне вас не страшно. Бах! А ты как остался в живых? А ты как остался-то? На этом все, а сейчас вы можете посмотреть целый прелист наших интересных приключений в Roblox Битварсе. Ну, а с вами был Games, всем до скорых встреч!